Ну смотрите, есть опять-таки, уже все это исследовали, да, «Голубые зоны» называется книга, вот можете там почитать. То есть есть эти, там, Окинава, да, значит, где-то в Америке, соответственно, то есть несколько участков в Италии. Вот. то есть понятно, что это все-таки, если про японцев говорить, то это преобладание плод даров э, океан да? то есть это, это рыба это полинасыщенные э, ки, а, жирные кислоты те же омеги вот, и те же микроэлементы которые там в водорослях и так далее в этом смысле да но знаете, нельзя сказать что э, там что то специфическое да, что вот строго понятно что средиземноморская диеты, там где опять таки более насыщенные жирные кислоты да, то есть вот это влияние омега 3 на сосуды, на мозг оно доказано Знаете, некоторые мои коллеги говорят что это пустышка ничего это не пустышка да, это работающие совершенно вещи вот, и ну, как бы кому не нравится может не пить а, вот, а тем кто ну, как бы о себе заботится то, ну, рекомендую все таки к этому относиться повнимательнее вот. и, и если мы возьмем допустим самую а, это достоверно установленная э, уиза кальман да, человек который самый долгожитель э, там 122 по моему до да, года чем-то она, она ела мясо совершенно спокойно да так скажем, любила вино катался на велосипеде вот и курила до да, э, что-то стоя с чем-то лет пока значит, пересбросил пока перестал видеть сигареты вот поэтому здесь вот да, вопрос не про то что нужно что-то вот взять одно есть вот я там придерживаюсь какой-то одной диеты да. нужно для себя понимать подбирать нужно если вы ограничиваете уже белки, да, но следите за, за белками в крови, да, то есть нет ли у вас дефицит, следите там за железом, группа Б, как правило, не хватает. Так, вы исполняете это все, естественно, лучше, все, чтобы вся пища была разнообразная, сбалансированная, вкусная, доставляла удовольствие. Вот об этом речь.